Мужчина стоит ровно столько, столько стоит его слово, говорили предки наши. И это они говорили всегда. Ровно столько, столько стоит его слово. За его словом в качестве залога стояла отара овец. За слово горца стояла честь, род, кинжал. Он не мог это слово изменить. Говорил, значит, надо делать. А к этому этих предков что научил? Именно ислам. Ислам призывает нас к такому отношению сохранить слово. Как Аллах в Коране говорит, алдубилляйне ан Раджим, описывая самих пророков, иннахукана сади аль-вади вакана расуля набия. Садаллаху лявим. Давайте заглянем в имама Аль-Куртуби, рахматуллахи алейхи. Он говорит смысл этого аята. Он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Аллах <coughs> описывает пророка, алейхи салату асалам. Правдивый в обещаниях. Сдерживал слово. Когда мы трактовку этому аяту смотрим, имам Аль Куртуби говорит с сидху Мин набиин Вот это правдивое обещание и ее сохранение, ненарушение этого, является из нравов, из качеств всех пророков и посланников. Молдит Духу, а противоположное, что является, он пишет. Это, говорит, является Мин Ахлаб Слово дал не сдержал. Согласно Тафсиру Корана, это человек мунафик, это человек грешник, фасик, а наши предки такими не были. У них крови, плоти было пропитано. Дал слово, надо соблюдать.